Здравствуйте, меня зовут Ишутина Наталья. Я живу в Москве. Про Оксану Сергею узнала, наверное, уже лет пять назад от своей ближайшей подруги. И глядя вообще на то, как меняется ее жизнь, по ее сначала рассказам, потом какие-то видео посмотрела, пришла. Оксане и Сергею. Ну, что могу сказать, что, наверное, за эти э года, ну, мало того, что поменялась жизнь, <с> наверное, совершенно поменялось тело, мироощущения, вот буквально все. И в зеркала я входила, так скажем, с осторожностью, потому что у меня Организм, что он все любит, знаете, взвешивать в граммах, поэтому сначала с Оксаной работали, работали именно с физическим телом и потихоньку вот стало, сначала просто, знаете, как-то с доверием входил в зеркала, ничего особенного не ощущая и вот постепенно для меня просто открывался целый мир, мир, так скажем. Оно ну, сейчас модного слова эзотерики, но это не совсем, конечно, эзотерики, а просто вот, собственно, то, к чему шли долго и пришли в новую жизнь, в новый мир. Благодаря зеркалам, благодаря Оксане, Сергею э -э я как-то очень плавно <laughs> перешла в новую жизнь. Она у меня очень сильно поменялась, особенно за последний год. любимый человек, в общем, <смех> все, о чем мечталось, оно получилось. Поэтому я благодарю, безусловно, Мега Галакси и основателей в общем, Сергея и Оксану за их удивительное волшебство. Я бы так назвала, я все время, когда еду к ним, все время говорю, еду к своим волшебникам. Вот, так что... Знаете, просто я понимаю, что у каждого свой час, а минута, когда кто-то придет сюда и тоже изменит свою жизнь. Так что я очень от всей души желаю вам прийти сюда и не бояться и не меняться вместе с нашей планетой. Всего доброго.